на канале Шарабара. та да да -дам. Прошлый ролик был выпущен буквально два 3 дня назад. И сейчас бац! Новый ролик, также посвященный греческой мифологии. Мы с вами рассматривали греческие мифы и легенды. Я тогда сказал, что в данном ролике не будет Геракла. Да, самые внимательные услышали меня. В данном ролике не будет. Ну, в том. Но разве мог я обойтись стороной этого героя? Разумеется, нет. А кроме всего прочего, ролик выходит именно в этот день, а не завтра или послезавтра по одной простой причине. Это, может быть громко сказано, но мой подарок. Да, у меня сегодня день рождения. А во мне. И я решил в этот день сделать этакий подарочек, скажем так, да? Что ж, переходим к легенде. Думаю, всем известно, что великий древнегреческий герой Геракл был сыном Зевса и смертной женщины Алкмены, дочери царя Микен. С самого рождения Геракла преследовала жена Зевса, богиня Гера, разгневанная тем, что ее муж вступил с Алкмены в связь. В день перед рождением Геракла Зевс объявил, что младенец, который первым появится в эти сутки в роде потомков Персея, будет властвовать над всеми родственниками. Гера же, узнав об этом, ускорила роды у жены с Свенелла родившего слабого и трусливого Эврисфея. Зевсу поневоле пришлось согласиться, чтобы рожденный после этого Алкмена Геракл подчинялся Эврисфею, но не всю жизнь, а лишь до тех пор, пока не совершит у него на службе 12 великих подвигов. Геракл с раннего детства отличался огромной силой. Уже в Колыбели он задушил двух огромных змей, присланных Герой убить младенца. Детство Геракл провел в Беотийских Фивах. Он освободил этот город от власти соседнего Архамена. И в благодарность фиванский царь Креонт, отдал за Геракла свою дочь Мигару. Однако вскоре... Гера наслала на Геракла припадок безумия, во время которого он убил своих детей и детей своего сводного брата Ификла. Дельфийский оракул во искупление этого греха повелел Гераклу идти к Эврисфею и совершать по его приказам 12 подвигов, которые были предначертаны ему судьбой будем рассматривать подвиги по мере их совершения. Первый подвиг. Немейский лев. Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения царя Эврисфея. Он поручил Гераклу убить немейского льва, который был чудовищной величины, и жил около города Немей. Прибыв в Немею, Геракл тотчас отправился в горы, чтобы разыскать логовище льва. Когда уже солнце стало склоняться к западу, нашел он в мрачном ущелье логовище. Оно находилось в громадной пещере, имевшей два выхода. Геракл завалил один из них громадными камнями и стал ждать льва совсем к вечеру когда уже надвигались сумерки показался чудовищный лев с длинной косматой гривой натянул тетиву своего лука геракл и пустил одну за другой три стрелы во льва но те отскочили от его шкуры озираясь во все стороны лев стоял в ущелье и искал того кто осмелился пустить в него стрелы увидев геракла он бросился громадным прыжком на героя как молния сверкнула палец геракла и громовым ударом обрушилась на голову льва Лев упал на землю, оглушенный страшным ударом. Геракл бросился на льва, обхватил его своими могучими руками и задушил. Когда Геракл принес убитого им льва в Микены, Эврисвей побледнел от страха, взглянув на чудовищного льва. Царь Микен понял, какой нечеловеческой силой обладает Геракл. Он запретил ему даже приближаться к воротам Микен. Второй подвиг – Лернейская гидра. Это было чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Жила в болоте и, выползая из своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с девятиголовой гидрой была опасна потому, что одна из них была бессмертна. Отправился Геракл в путь к Лерне с сыном и алая Прибыв к болоту у города Лерны, Геракл оставил Иолая с колесницей в ближайшей роще, а сам отправился искать чудище. Он нашел ее в окружении болотом пещере. Она выползла, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом. Хотела уже броситься на героя, но наступил ей сын Зевса, ногой на туловище и придавил к земле и взмахами тяжелой палицы одну за другую сбивал головы. Тут Геракл заметил, что на месте каждой сбитой головы вырастают две новые. Явилась и помощь Гидре. Из болота выполз чудовищный рак и вцепился своими клешнями в ногу Геракла. Тогда герой призвал на помощь своего друга Иолая, который убил чудовищного рака Зажег часть ближайшей рощи и горящими стволами деревьев прижигал гидри шеи с которых Геракл сбивал своей палицы головы. И новые перестали вырастать. Все слабее и слабее сопротивлялось чудище сыну Зевса. И наконец, бессмертная голова тоже слетела. Чудовищная Гидра была побеждена и рухнула замертво на землю. Третий подвиг – стимфалийские птицы. Чуть не в пустынь обратили эти птицы все окрестности аркадского города Стимфала. Они нападали и на животных, и на людей, и разрывали их своими медными когтями и клювами. Но самое страшное было то, что перья этих птиц были из твердой бронзы, и взлетев, они могли ронять их подобно стрелам на того, кто вздумал бы напасть на них. На помощь кераклу пришла воительница Афина -паллата. Птицы громадные стаи взлетели над лесом и стали в ужасе кружиться на ним. Они дождем сыпали свои острые как стрелы перья на землю, но не попадали они в стоявшего на холме Геракла. Схватил свой лук герой и стал разить птиц смертоносными стрелами. В страхе звились за облака стимфалийские птицы и скрылись из глаз Геракла. Улетели они далеко за пределы Греции, на берега Эвксинского понта и больше никогда не возвращались в окрестности Стимфала. Четвертый подвиг – Киринейская лань. Эта лань, посланная богиней Артемидой в наказание людям, опустошала поля. Эврисвей послал Геракла поймать ее и велел ему живой доставить в Микены. Лань же была необычайно красива. Рога у нее золотые, а ноги медные. Подобно ветру, носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная никогда усталости. Целый год преследовал ее Геракл. Все дальше и дальше на север бежала Лань. Не отставал от нее и герой. Он преследовал ее, не упуская из виду. Лань остановилась на крайнем севере у истоков Истра. Герой хотел схватить ее, но ускользнула она и как стрела пронеслась назад на юг. Опять началась погоня. Гераклу удалось только в Аркадии настигнуть Лань. Даже после столь долгой погони не потеряла она сил. Отчаявшись ее поймать, Геракл прибег к своим незнающим промахострелам. Он ранил златорогую лань стрелой в ногу, и только тогда удалось ему ее поймать. Геракл свалил чудесную лань на плечи и хотел уже нести ее в Микены, как предстала перед ним разгневанная Артемида, возмущенная поступком героя. Покаялся Геракл, сказав, что сами боги повелели ему слушаться Эврисфее, и не смеет он наслушаться, потому и ранил ее любимую лань. Артемида простила Гераклу его вину. Пятый подвиг. Эриманский кабан. Этот кабан, обладавший чудовищной силой, жил на горе Эриманфи и опустошал крестности города Псофиса. Геракл отправился к горе. По дороге навестил он мудрого кентавра Фола, устроившего в его честь пир, во время которого кентавр открыл большой сосуд с вином, чтобы угостить получше героя. Далеко разнеслось благоухание дивного вина. Услыхали это благоухание и другие кентавры. Страшно рассердились они на Фола за то, что он открыл сосуд. Вино ведь принадлежало не только ему, а было достаточно всех кентавров они бросились к жилищу фола и напали врасплох на него и геракла когда они вдвоем весело пировали сын зевса не испугался он быстро вскочил со своего ложа и стал бросать в нападавших громадные дымящиеся головни кентавры обратились в бегство а геракл ранил их своими ядовитыми стрелами герой преследовал их до самой малей там укрылись кентавры у друга геракла Херона, мудрейшего из них следом за ним в пещеру ворвался и геракл в гневе натянул он свой лук сверкнула в воздухе стрела и манзилась в колено Херона. Великая скорбь охватила героя, когда он увидел, кого ранил. Геракл спешил омыть и перевязать рану друга, но ничто не могло помочь. Знал Геракл, что рана от стрелы, отравленной желчью гидры, неизлечима. Знал и Херон, что грозит ему мучительная смерть. Чтобы не страдать от раны, он впоследствии добровольно сошел в мрачное царство Аида. В глубокой печали Геракл покинул Херона и вскоре достиг горы Эриманфа. Там, в густом лесу, он нашел грозного кабана и выгнал его криком из чащи, загнав его в глубокий снег на вершине горы, Геракл бросился на него, связал и отнес живым в Микены. Шестой подвиг. Скотный двор царя Авгия. Геракл должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия царя Элиды, сына Лучезарного Гелиуса. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его огромный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Царь согласился. Ему казалось невозможным выполнить такую работу всего за один день. Геракл уже сломал с двух противоположных сторон стену, которая окружала скотный двор, и отвел в него воду двух рек. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгеии требовать награды, то гордый царь не отдал ему обещанной десятой части стат, и пришлось ни с чем вернуться в Тирин в Гераклу. Седьмой подвиг. Критский бык. Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит, чтобы привести в Микены критского быка, которого послал царю Минусу сам Посейдон. Когда Минус не выполнил требования Бога, Посейдон разгневался и наслал на вышедшего из моря быка бешенства. По всему острову носился бык и уничтожал все на своем пути. Великий герой Геракл поймал быка и укротил. Он сел на широкую спину и переплыл на нем через море Скрита на Пелопонес. Восьмой подвиг. Кони Диамеда. Геракл отправился во Фракию к царю Диамеду, у которого были дивные красоты и силы кони. Они прикованы железными цепями в стойлах, так как никакие путы не могли удержать их. Царь Диамед кормил этих коней человеческим мясом. К этому фракийскому царю и явился со своими спутниками Геракл. Он завладел конями Диамеда и увел их на свой корабль. На берегу настиг Геракла сам Диамед со своими воинственными бастионами. Оставив присматривать за конями Абдера, Геракл с корабля и убил царя. Вернувшись, герой увидел, что дикие кони растерзали его любимца Аптера. Герагл устроил пышные похороны, насыпал высокий холм на его могиле. Коней же диаметры Герагл привел к Еврейсвею, а тот велел выпустить их на волю. Дикие кони убежали в горы Легиона, покрытые густым лесом, и были там растерзаны дикими зверями. Девятый подвиг – Пояс Иполиты. Гераклу пришлось отправиться в страну амазонок за поясом царицы Иполиты. Этот пояс был подарен самим богом войны Аресом, и царица носила его как знак своей власти над всеми амазонками. Дочь рисвея Адмета, жрица богини Геры, хотела непременно его заполучить. Собрав небольшой отряд героев, великий сын Зевса отправился в далекий путь на одном только корабле. Хотя и не велик был отряд Геракла, но много славных героев было в том отряде. Слава о подвигах сына Зевса давно уже достигла страны амазонок, поэтому, когда корабль Геракла пристал к Фемискире, вышли амазонки с царицей навстречу герою. Они с удивлением смотрели на великого сына Зевса, который выделялся, подобно бессмертному богу. Среди своих спутников героев, царица полита поинтересовалась, с миром ли пришел Геракл, либо с войной. Сын Зевса сказал, что дочь Эврисфея, Адмета, хочет обладать ее поясом, поэтому он здесь. Не в силах было ни в чем отказать Гераклу Ипполита, она была уже готова добровольно отдать ему пояс. Но великая Гера, желая погубить ненавистного ей Геракла, приняла вид Амазонки, смешалась с толпой и стала убеждать воительниц напасть на войско Геракла. Она убедила других, что Геракл хотел на самом деле похитить царицу и сделать ее своей рабыней. Амазонки поверили Гере, схватились они за оружие и напали на войско Геракла. Побеждены были грозные воительницы, их войско обратилось в бегство. Многие из них пали от рук преследовавших их героев. Заключили мир Амазонки с Гераклом. Иполита купила свободу могучей Меланиппы ценой своего пояса. Десятый подвиг. Коровы Гериона. Эврисвей поручил Гераклу пригнать Мегена коров Великого Гириона. Сыну Зевса нужно было достигнуть самого западного края земли, тех мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог солнца Гелиус. Геракл прошел через Африку, через бесплодные пустыни Ливии, через страны диких варваров и, наконец, достиг пределов земли. Здесь воздвиг он по обеим сторонам узкого морского пролива два гигантских каменных столпа, как вечный памятник о своем подвиге. Еще много пришлось после этого странствовать Гераклу, Пока не достиг он берегов Седого океана, в раздумье сел герой на берегу у вечно шумящих вод океана. Как достигнуть ему острова Эрифей? И вот показалась колесница Гелиуса, спускающаяся к водам океана. Яркие лучи ослепили Геракла. В гневе вскочил он и схватился за свой грозный лук, но не разгневался светлый Гелиус. Он приветливо улыбнулся герою. Понравилось ему необычайное мужество великого сына Зевса. Гелиус сам предложил Гераклу переправиться на Эрифею в золотом челне, в котором Проплывал каждый вечер бог солнца со своими конями и колесницей с западного на восточный край земли. Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг Ерифеи. Едва пристал он к острову, как почуял его грозный двуглавый пес Орф и слайм бросился на героя. Одним ударом своей тяжелой палицы убил его Геракл. Не один только Орф охранял стадо Гереона. Пришлось еще биться Гераклу и с пастухом стада, великаном Ивритионом. Сын Зевса быстро справился и с ним, и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой чел Гелиоса. Герион услышал мычание своих коров и пошел к стаду. Увидав, что его пес Орф и великаны Вритион убиты, он погнался за похитителем стада и настиг его на берегу моря. Герион был чудовищным великаном, он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. Тремя щитами прикрывался он во время боя, три громадных копья бросал он сразу в противника. Едва увидал его Геракл, как тотчас Упустил великана в свою смертоносную стрелу. Вонзилась стрела в глаз одной из голов Гериона. За первой стрелой полетела вторая, а за ней и третья. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей палицей, поразил ее герой Гериона и бездыханным трупом упал на землю трех тел и великан. Эврисвей принес коров в жертву великой богини Гери. Одиннадцатый подвиг. Охищение Цербера. Эврисвей приказал доставить к стенам Мике чудовищного Цербера. Гераклу пришлось спуститься в царство Аида. Все в нем внушало ужас. Сам же Цербер был так могуч и страшен, что от одного его вида леди дело вжила кровь. Надо было не только одолеть, но и живым вывести его из подземного мира. Дать на это согласие могли лишь владыки царства мертвых Аид и Персифона. Пришлось Геракулу предстать перед дыхачами. Аид разрешил герою сразиться со своим стражем, но с одним исключением. Никакого оружия. Цербер, как и положено псу, находился на своем месте у ворота Аида. Если раньше, когда Геракл ходил в ворота, пес не обратил на него внимания, то теперь он накинулся на него со злобным рычанием, пытаясь перегрызть герой горло. Геракл схватил обеими руками две шеи Цербера, а по третьей голове нанес мощный удар лбом. Цербер обвил своим хвостом ноги и туловище героя, разрывая зубами тело. Но пальцы Геракла продолжали сжиматься, и вскоре полузадушенный пес обмяк и захрипел. Вот и стенами. Эврисвей, только взглянув на Церпера, в щелочку ворота завопил. Отпусти его, отпусти! Геракл не стал медлить и выпустил цепь. Верный пес Аида огромными прыжками помчался обратно к хозяину. Двенадцатый подвиг. Золотые яблоки Гесперид. На западной конечности земли, у океана, где день сходился с ночью, обитали прекрасно голосые нимфы Геспериды. Их божественное пение слышали лишь Атлант, державший на плечах небесный свод, до да души мертвых, печально сходившие в подземный мир. Гуляли нимфы в чудесном саду, где росло дерево, склонявшее к земле тяжелые ветви. В их зелени сверкали и прятались золотые плоды. Давали они каждому, кто к ним прикоснется, бессмертие и вечную мощность. Вот эти плоды приказал принести Еврисвей. и не для того, чтобы сравняться с богами. Он надеялся, что этого поручения Гераклу не выполнить. Долго шел Геракл, пока достиг места, где на Атланте, как на гигантской опоре, сходились небо и земля. С ужасом смотрел он на Титана, державшего невероятную тяжесть. Сорвать золотые яблоки мог лишь Атлант, от тяжести не мог он дотянуться до плодов, да и руки его заняты. Попросил он сына Зевса подержать ношу вместо него, пока он выполнит просьбу. Геракл согласился. Атлант опустился, и на плечи Геракла легла чудовищная тяжесть. От покрыл и все тело. Время, понадобившееся великану для того, чтобы достать яблоки, показалось герою вечностью, но не спешил забирать назад свою ношу Атлант и предложил лично отнести драгоценные яблоки в Микены. Простодушный герой чуть было не согласился, боясь обидеть отказом оказавшего ему услугу Титана. Да вовремя вмешалась Афина. Это она научила его отвечать хитростью на хитрость, Приторившись обрадованным предложению Атланта, Геракл немедленно согласился, но попросил Титана подержать свод, пока он сделает себе под плечи подкладку, дабы легче было держать. Как только обманутый притворной радостью Геракла Атлант свалил на свои надруженные плечи привычную ему ношу, Геракл немедленно поднял палец и лук, и, не обращая внимания на возмущенные крики Атланта, отправился в обратный путь. Эврисфей не взял яблоки спирит, ведь ему нужны были не яблоки, а гибель героя. Геракл же, Передал яблоки Афине, а та возродила их Геспиридам. На этом закончилась служба Геракла Эврисфею, и он смог вернуться в Фивы. Таковы 12 подвигов возможно величайшего из героев греческой мифологии. На 7 позвольте пьянствовать. Шучу я не пьющий. Поэтому я отчаливаю. Ставь жми, пиши, подписывайся, делись ты знаешь, что надо делать. До встречи!